А что такое хорошая жена? Хорошая жена это та, которая имеет большую Ж, крепко в руках умеет держать Х и сама немножко Б. Ты чё, вообще что ли с ума сошел? Что это вообще значит? Ты неправильно меня поняла. Она должна иметь большую жилплощадь, крепко в руках держать хозяйство и быть немного бестолковой. А то, что ты первый раз подумала, это отличная жена.